Хей-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм. Сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Black Book. Если ты приготовил для себя пару вкусных клюх и заварил крепчешек, тогда мы начинаем. Итак, вот в прошлой части мы остановились ровно на этом месте в целом. У, -у, -у, у меня тут какая-то мэйджик происходит. Мэйджик бulт, бэч. А, в общем, мы остановились в этой избе, где нам предстоит что-то найти, что-то отыскать, что-то сделать, еще принять какого-то человека, поэтому продолжим делать это и заниматься этим непосредственно. А, много тут книг, и лицевые рукописи есть старинные. Ха, а, печь. Дед говорит, что раньше людей под печью хоронили, откуда домовые и взялись. А, как это мило, как это здорово, как Хорошо. Красный угол. Помните такое? Я помню, у меня даже, у бабу... у меня даже не на дачке, а у, баб... у... у бабули в квартире в углу стояла вот такая вот, вот история. А, собственно говоря, ну, типа камень с яйцом на фоне света лампы. Да, было а времечко. Быть. Так, а погоди, мне шлан... пора. Мы... Мне пора, мы с тобой обсуждали, говорили, здесь есть погреб. Голбиц. Что Голбец под пол избы. Дед Егор говорит, там обычно домовой живет. Ну да, домовой, давай посетителей примем. Мне уже интересно, что он там хочет-то. Старец! Старец! в помощь, Егор Евлампович, Василиса Федоровна. Да. Помогай, Господь, Федор Аркадьевич. Так. Вот с гостинцем я, намолол муки. О! Что мука? ходить вокруг да около. Как есть, так и расскажу. Чуть не неладно у меня на мельнице. Ночью молоть начали. Да как застучи, и тень потом заметили в углу, эх, черна, ну мы бежать, вышибка знатки, так что делать-то мне? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки, и явилась тень. Так, это новое что задание, получается. Причиной? Крестьяне, духи и бесы будут обращаться к вам за советом и помощью в колдовских делах, ведь не зря вы стали знаткой. Знатка, знатка, знатка, что это за слово? Если вы правильно ответите на вопрос знаткости, вас ждет награда, опыт зуба. Порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий. Ч чтобы узнать правильный ответ, вам необходимо внимательно изучать окружение и именно слов, в которые вы можете заглянуть в любой момент из меню. Также вы можете воспользоваться подсказкой, нажав на кнопку знаткости. При этом вы получите только половину опыта. А, это половина опыта. Во время ночной работы на мельнице раздавали странные звуки. Появилась тень. Что может быть причиной? А, а, у меня тут книга была. Нет. А, и, и явилась тень. Что может быть причиной? А, выберите правильный ответ, чтобы получить 50. Нажмите на кнопку, чтобы использовать знаткость и увидеть подсказку. В этом случае вы получите 25. Что ночами-то мелишь? Правильно. Тебя бесики чудятся. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Ну Какая да, а красивая. как крутится. Не ветра же. Сам знаешь. Нельзя по ночам на мельнице работать. Так что делать то теперь? Я когда ветрянец устроил, все почину. Все почину, чина, чина. Помогите, а? Предмет у нас есть старинный, что вам может пригодиться. Давай, ладно. Сейчас будем из изгнанием да заниматься. Возьмем. Ладно, Вась, посмотри, что там с нечистым. Может, нам это бескнижным делом поможет? Сама, Сама понимаешь. <свят> ну давай, ладно. пойдем. уж что с чертями вашими. Что там с чертями вашими? Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, ну До свидания. Его там на мельнице хозяин не лешает, черт какой-то. Чё? Во, во, во, во, во. А ну, а Адамова, были, голова. Вот Адамова у голова. У меня трава такая уже Отлечь есть, се, я уже две сорвал. Смотри, или три, или две. -ка, катомся. катомся. Что за слова такие? Такой язык вред. интересный. Котомся. Катомся. Ну, катомся. Не хочу. В путь. Пусть пора. пора. На завтра На завтра с... свидимся. А, Погоди, вот что. У меня один вес в улетел. Так, наверное, попортил там кого. Сходи, палать. Подзаработаешь опять же. Хорошо, дедушка. Хорошо, дед Егор. Вы находитесь на карте путешествий. Каждую ночь места на ней будут меняться. Отправиться в дорогу вы можете только после того, как выслушаете всех просителей. Вы можете посещать любые доступные места, однако ваше здоровье восстанавливается, само собой, только после выполнения заданий возвращения в избу. Ваша цель посетить место выполнения основного задания. Тем не менее, вы можете перейти в него, пока не посетите все прочие места на пути. Игра сохраняется при каждой смене места, также вы можете сохранить вручную. Бредом игра запишет прогресс на момент попадания в новое место. Открыть карту можно нажав на название текущего места. Угу. Желаем удачи в исследовании Северных земель Чердынского уезда. Добро! Заглянуть в деревню Кушево. Это, соответственно, это сюда старица. Это вот мне нужно будет двигаться ровно сюда, получается. Усадьба Могилевского. Я из город Могилевска! ты шо! Это шо, белорусская игра? Чичьо? Быличкина на энциклопедия 3. Давай вот сюда в путь отправимся. Усадьба Могилевского. В усадьбу Могилевского и пойдем дополнительное задание. Возьмем, примем. Это чем вам по О, что а? Вы Незаметно проскальзывайте мимо уснувших деревенских исп по крайней какая мере вам так казалось из окна нависающего над улицей вас окликает знакомый голос Васька, стой дело есть во как во как <с> это крестьянин просто крестьянин. шепотом давай у меня соседка баба одна так у нее заловка всю плешь мне проела заловка это кто такой? ты давай-ка ее по-быстрому ну там кило или чё такое не сильное. а у меня гостиниц тебе есть Оу, черный маг. А -а -а. Я помогу мужику, потому что он... Потому что могу. Ладно уж, сделаю. Распухнет завтра, вот увидишь. Вы простейшую порчу и забирайте заслуженное вознаграждение. Вы только что впервые согрешили. Говорят, судьба колдунов гореть в пекле без права на прощение. Вы можете сами решать исход некоторых событий в игре. В зависимости от вашего выбора вы будете менять показатель грехов. Качество ваших грехов влияет на наличие некоторых реплик, а также на возможность концовки игры. Говорят, на левом плече у каждого человека сидит бес, а на правом ангел. Кого слушать, решать вам. Вот я и разберусь, вот и все. Так, простите, шпор, сейчас забирайте заслуженное вознаграждение. Так, ну и в целом, что? выбираем, наверное, вот эту деревню Кушево, да, в которую нам нужно отправиться, дабы спасти там кого-то. Что-то там, вот это вот дополнительное задание, которое у нас появилось, сейчас пойдем. Я так понимаю, что там будет одно из, из первых сражений наших, вернее, второе. Семья. Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Вася, Ну, здравствуй. давай. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. Конечно, Доби, блин, прям, сам Бог, Господь, Бог, Враг Бог Господь. Враг у нас пробрался. Да и блазнет, всех перепугал. Блазнит, держится, что вы так на каком языке разговариваете? Это русский чуть какой? Так просто в дом чертям не залезть. Что делали вчера? Так вот, чай пили вечером. Матушка, а, вот шибко, чай-то чай любит. Чайница у нас. Потом, помолившись, спать легли. А ночью окаянный явился. Вечернее чайпитие обернулась нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Знаете, я, учитывая весь свой опыт, опыт э, в старообряческих, да, староверов, вот это вот всего всей этой жизни старообряческой, я не, абсолютно не разбираюсь в этом, как и во всем прочем. Как бы поэтому что Энни Бенни Венни Бой дам тебе под зад ногой, если будешь ты вопить, то тебе тут и водить. Забыли закрестить посуду. На ночь. Моя удача, бэч, это моя удача всем шалом. И верно, не закрестил. Надо крестное знамение. На <говорить> <говорить> так легко это делать? Мне а, это нравится, уже игра хороша, уже хороша, уже нравится. Слабко ты, знаткая Вася. Ты уж помоги нам, не оставляй в беде. Ой, ну ка, ой, блин, ну ка, сейчас я вам помогу, помогу. А, к чё? Ладно. Ак а, чё? Ок чё? Гоже на улице ночевать. Спасибо тебе, Васюшка. Возьми вон молочка свежего в дорогу. Вы О! входите внутрь избы. Молоки Вокруг любим, молоки я люблю. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете еще несколько осторожных шагов внутрь. Пфф. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Счастье! Как можно Больше медную всего посуду? Пострадал повредить? красный угол. Красный и вот угол разбит. да, уж, та -та, да. А Свечи сломаны. Вы приближаетесь Пойдем. к перевернутому самовару. да будем сейчас махаться, блин. Внезапно махаться. он начинает трястись и приходит в движение. А в тьме загораются алые глаза. В бою. В бой. Черты из самовара. Вот так вот величать это вот дерьмо. Так, носит три в начале хода, игнорируя броню. А, берем. На черта на этого навесим. Станок, как правило, уменьшает свое значение. Понятно. С этим разберемся мы дальше. Ничего, ничего, Так игла Складное значение эффекта слова Увеличивается на один За каждое другое слово Того же цвета в заговоре в заговоре Давай Авдея повесим на себя И вот эту иглу Еще? А? Как тебе такое, Илон Макс Как тебе такое, дружок Накинули порчу а, Броню на себя закинули Ход нечестивой силы Так, отлично Игнорируем броню, там все дела но нас как бы димон бьет Сам самовар, самоварус Нас не трогает а, Уразы, уразы это атака Атакуем сразу вот этого бафера И следом руда, руду можно накинуть Это плюс 2 к атаке Благословение увеличивает Атаку на 2 а, Давай еще Авдея повесим На себя и Руду, и руду повесим Атакуем бича Помойного в ночном горшке Вот этого самого, так а, эффект руда Появляется у нас как бы Анимация атаки Здорово Остался, а, Осталось одно хп а, Малой нас все тырит и тырит И тырит и тырит Так, ну он наносит один в начале хода Игнорируя броню Так, он умрет А соответственно нам нужно сейчас нападать на вот этого вот Это что, как, есть имя у этого черта? Так, ясно. Коготь это не для меня. А рыба. Три, три брони, три брони. Возьмем рыбу. Да. Завершаем ход. Набрасываем заклинание. Найдем демона. Уразы. ой ёй Ой, ой, ой мальчик мой. Ой. Ход нечистой силы. Умрет. Бау! Просчитано. Вот эта тактика. Вот она вот как бы хорошо. Так, 13. Порчу накидываем. Обязательно порчу. Аделай, рыбы... У меня благословение увеличивает на 2 И ну давай возьмем рыбу Рыба увеличит нам защиту нашу Так, порча, варахани, там что-то там три порча, есть три порча, он на 3 в минусе Так, 10 угу. А, он даже не пробил нам э, хп Чисто снял защи э, защиту броню Давай уразы у него плюс два еще, то есть двух у раз должно хватить. У него еще две порчи, в начале хода он получит 2. Это 8. Здорово. Рыб повесим на себя на всякий случай. Просто так. Закидываем. Минус пять. А, так он издох, сдох. Он и сдох вовсе. У меня же висел баф, который увеличивает мою атаку на сколько-то там. Ладно, хорошо, это меня устраивает. Окей. А, так, новое слово автоматически добавится в состав черной книги Навык, крепкое складное а, Слово остается в заговоре один ходов и оказывает влияние на другие слова, например складные Складное значение эффекта слова увеличивается на один за каждое другое слово того же цвета в заговоре а, Это что? Это у меня есть Снимает негативный статус Салманида Наву числа... Раз... эни Бенни бэни бой дам тебе под зад ногой. Если будешь ты вопить, то тебе и водить. Окей. Okay. Окей. Okay. Что тут кто стир... Рак... Крит... Что это такое? Так, окей, okay, 125 опыта, При 4 рубля. Критие семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксинья обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе Будут закрещены. Ну вы ж постарайтесь, я-то не сюда бегать не буду вам туда-сюда, как это, ну, собственно говоря, да. Ну. Так, а, что? Мы можем сюда, наверное, да, пойти? А, подожди, можем, в целом необходимо, завершить все задания на пути к этому. Давай тогда пойдем в старицу. Старицу. Здесь галочка-галочка. Я точно Серебряный туда? свет луны выхватывает тусклые отблиски с поверхности гниющей воды. Погнали. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Очертить Вы быстро круг. очерчиваете круг в податливой болотной почве и зажигаете свечи. Проходит мгновение, Плюс затем еще зубов. одно. Наконец перед вами является демон и бросается на защитный барьер. я его, я его сейчас побежу, побежу, победю. Очертил круг недаром, не зря. 13, всего-то 13. Давай его. Ураза 4, порча 3. И давай рыбу на себя накинем. Сейчас отлично получится. Минус 4. 3 заход. Это останется 6 у него, правильно? Я сейчас себе поднимаю. У него 5 атак, у меня 6 брони. Изи! Легчайший. Олегчайше. Он. Пробил нам всего-навсего, только защиту Так, 6. Два заход, 4 атака Отлично, можно начинать 4 атака, 2 у него Сейчас умрет просто от моей порчи Изи, легчайше Выберите новое слово Есть кила, складное и замок Слово остается в заговоре три ходов И оказывает влияние на другие слова, например складные Крепкое, складное Нава, крепкое, складное Давай вот этот возьмем 3 рубля 50 опыта да боли. Хорош, это нормально. О, теперь могу пойти в эту локацию. А, -а все казалось не так уж и сложно, как хотелось. Хотя, если бы было сложнее, Среди я бы черных вы... древесных силуэтов раздается шорох. Просто вы начинаете на читать хорошо. защитные заговоры, но навстречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка одета в старое тряпье. Похоже, вы повстречали нищенку. Нищенка, привет, а, нищенка. Колдунья, О, колдунья. Скрин? Я ваш народ заверстую, подай беднику, подай беднику чеканной на монеты. Простую, милостыня человека, как печать у него. Я дам, бабки дам. Ребята, всегда нужно входить в положение Хотя, знаете, тяжело в России верить Каким-то таким попрошайкам, потому что они на каждом шагу Над ними стоит крыша Их кто-то крышует, они там стоят не по своей воле А просто потому что это, это работа На которую, в принципе, можно зарабатывать большие деньги Подать Вот нищеньки. тебе на пропитание Да и ты меня не забывай в молитвах Спасибо тебе Я помолюсь пропащую. за душу твою Пропащу. Пропащую? Опасно путешествовать Одной а, ну типа, наверное, что-то вот хорошо. Это вот траву целебную. Ну вы хорошо, смотри, как это, что ты думаешь, а? Энциклопедию. Энциклопедию, наверное, назову... вот это все, раз, два. А, вот это все, вот это рост, индивидуальное поведение, да, понятно, да, так, черная книга. Правая часть, в левую часть экрана располагает храническое доступное слово, которым вы не включены в, в, в, в текущий состав черной книги. Слова можно отсортировать с помощью специальных фильтров. Спасибо, спасибо, спасибо. Я ничего не прочел. Карта. Во, во, во. во. Подожди, а есть в настройках, может быть, можно... А, а, а, а, а игра. А, может быть, а сложность немножечко вот сюда. М -м -м -м. Колдунья. Я ж колдунья. Я колдунья. Так, скорость. Понятно. Понятно. Так, все. Теперь отправляемся дальше. Отправляемся в лес Бигудей, да? В путь. В лес бегуди. У лесной опушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту. Прошение Берестяная лешему о сохранении да? скота... Из деревни Бигичи. Так, подожди, у лесной болеет э, белеет полотенце на старом пне, на ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете блестяную грамоту прошение Лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Иска исказить грамоту, уйти забрать подношение, уйти. Мы не вы будем решили плохого. не трогать жертву, предназначенную Лешему. Это дела крестьян из Бигичей, в которые не стоит вмешиваться. Да, правильно. чё? Сейчас бы я карму себе но на, ну. оно мне, собственно говоря, надо, не надо. О чем мне. Путешествуя по лесу, вы натыкаетесь на змеиное гнездо. Да. О, как! Змея-то еще не вылупились, родителей поблизости нет. Радуясь неожиданной удачи, вы огораживаете гнездо небольшой стеной из камней, потом отходите чуть поодаль и замираете. Мать змеиха не заставила себя ждать. Она обнаруживает непреодолимое препятствие, а кружится чё? вокруг гнезда и удаляется. Почему я так сделал? Проходит некоторое время, и змеиха возвращается с пучком травы в пасти. Одно прикосновение растения к камню, и стена падает. О -о -о. Змея воссоединяется со своим гнездом, а вы быстро выхватываете упавшую траву, прежде чем аспид успевает ее спрятать. Ваша добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачна. Видны только четыре расположенных крестиком листа. Вам повезло получить О, разрыв как. травы, открывающую замки и преграды. Матера. Матера беру. колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Уничтожить защиту противника. Кайф, прикинь. Покинуть местность. Давай, добро. Добро, добро, такое вот добро. Давай, смотрим, что же нас ждет дальше на пути на В на поре возле качего озера, вы замечаете два черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганных движениях. Что-то, от чего у вас мороз, пробегает по коже. Я молитву черный. Черные читаю. силуэты растворяются в ночном мраке, как только вы произносите имя Господа. Опа! Нормально. Я что-то качево озеро. Надо было, может, напасть этим символом, отмечено ваше текущее местоположение. И все? И больше мне тут ничего не светит? Странно. Я думал, там В драка. В мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами, словно тень, пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать. Последовать за Незапно собой. перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете чертов, палец. чертов палец. Что я помню такую историю. Черти меняют свои когти, чтобы новые выросли острее и крепче прежних. Их старые пальцы превращаются в камень и имеют целебное свойство. Плюс 4 к к... этому... к здоровью. Понимаешь? Это все вот! Вот оно! С Сова меня направила на путь истины, соответственно, я поступил Вы правильно. Вы двух ну. путников из Бигичей, которые на утреннюю работу в поле. Вы продолжаете путь втроем. Около обрыва, словно шутя, один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть. Спасибо. Посме... Посмеюсь, посмеюсь Вы смеетесь вместе со спутником и поддерживаете его игру Через мгновение Забава перестает быть смешной У вашего попутчика нечеловеческая сила Он толкает вас И вы летите Чего? в пропасть. Вы приходите в себя на дне оврага Верхушки Чего? деревьев неистовы Ты че охренел пес? А? Псина, пёс, суту. Что это? Былички какие-то Ты охренел? Говна кусок, чертов, мазапфака, бич. Йоу, Мы пошли мельницу стороной и вышли на опушку чудского леса. Так. Вокруг растеклась угрюмая тишина. Только ветви елей шепчут в предрассветном тумане. Вдруг со стороны мельницы вылетает стая чертей, с гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. Шо, нападаем Вы читаете несколько заговоров И черти разлетаются во все стороны Словно стая напуганных ворон Несколько чертей улетают быстро вашу сторону круга. И останавливаются у Быстро очерченного круга Поехали вот Сейчас я их насую на Так, смотрим, а сколько их М Маленькая атака ХП у этого много Давай сначала малыша завалим М Есть такое? А 9, соответственно, 9 это что? Могу руду закинуть 4, 6, 3. Так, вот на него, порчу на него. И руда 2. Ну, этого должно хватить. У меня три защиты есть. Так, минус 3. В начале хода и двоечка. 3 защиты, 3. Ой, 3 атаки, 3 защиты у меня. Он сдох. Здорово. Защищено. А теперь смотрим. Теперь уже интересно. Мы поднимаем защиту себе. Увеличивает на 2. Значение инфекций слова увеличивает за каждое, другое слово такого же цвета в заговоре. А -а -а -а давай благословение еще накидаем на себя. У нас 5, у него 3, то есть его, он нас не сможет пробить так легко. Так легко и не видно Ход нечистой силы. Ну давай, покажи мне, что ты можешь. Зачищено. Ход Василисы. Порчу. Однозначно порчу накидываем. Снимает положительный статус. А у меня увеличивают на одну атаку. Арабы, арабы. Ну, давай вот так. Потому что я не знаю, почему у меня одна защита в книге. Я думал, там что-то поднападать можно, там что -то. Где все-то? Где все? Так, есть. Снял, с меня все-таки снял. А Четыре. Четыре. Так, так, так, так. Ну и рабы закинем. Все. Защита, защита есть. Тут у него минус осталось 3 хп. У него еще 2. 2 от. Да, от порча. То есть одну атаку мне совершить, и он погиб. И это я его убил, если чё. Если ч. Чё. Крепкая замок мне не нужен, да, по-моему. Слово Другие слова, Да, да, да. Все, все, все, все, все. Вот это вот все. Это все. Это хана. Новое слово автоматически добавится в состав черный. Так, отныне и до века. Крепкая один, отказывает влияние на другие слова. Понял. Лютая грыжа увеличивает свой на два после каждого применения на всех словах с этим же названием. Крепкая один всем противникам. Давай. Давай под мотивчик народной песни мы продолжаем двигаться, энциклопедия, заглянуть в былички Старая мельница. То есть мне вот сюда, да? Собственно, мне вот сюда, я, как поним... я так понял, что я правильно поступил, наверное. Ну, давай, Акис, посмотрим, что у нас тут происходит. Беренька. Ветви раздаются в стороны, и перед вами предстает старая мельница. Слава об этом месте ходит далеко по округе. Кому доводилось тут побывать в сумерке, а того хуже ночью, рассказывают о мрачных тенях, что блазнят в мельничных окнах, о внезапных порывах ветра и прочей чертовщине. Плохое место. Пло... Осматриваемся вокруг, смотрим мельницу, да. А, это я непосредственно. Опа, можно вот сюда подойти. Здесь трава есть. Адамова, гол... Адамова трава. Здесь травы нету. А, дверь на Мельницу. Давай по округе походим сейчас Смотри, задний дворик есть Можно на задний дворик пройти Сложно что-то разглядеть в ночном мраке Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам Все легче видеть во тьме Возможно, черная книга а -а -а, помогает да. Среди густой травы Старый топор я взял Так, давай-ка иди -ка сюда, тут трава есть Во! Так, тут больше ничего нету Можно пойти к двери все-таки, все все таки наш наш дорога оканивается старая это видно некоторые бревна прогнили и стали дополнительными окнами вы приближаетесь и пробуете открыть дверь она заперта замок такой же старый как мир не я я топором ловкий топор разрубит замок но вероятно это будет его последнее свершение слишком использовать траву я не хочу трогаете по замку со звоном он трава мне еще поможет траву представьте может травой снять всю защиту с противника Uh, жирное колесо Колесо Какой-то мельник повесил Жернова Жернова стоят, хотя лопасти Мельницы вращаются Да, это 100% какая-то дичь Однозначно это какая-то дичь Это промысел uh, бесов, Бесовской Бесовской окаянный Сундук О, может быть сундук есть, сейчас что-нибудь отруем в этом сундуге хранятся различные инструменты для работы на мельнице. Ничего интересного. А, шкаф. Вы осматриваете шкаф. Кроме рынок, старых горшков и туисков, здесь завалился мешок с несколькими серебряными рублями. Возможно, вам он будет нужнее, чем... Нет, я красть не буду. Вернуться. Там минус карма пойдет. Вот это я все знаю. Это все это понятно. И ежу, и коню, и всем подряд понятно. Ну, собственно говоря. Трава. Есть трава. Адамова, там вот это вот все. А -а, смотрим 1963. разлом. зияет разлом. Неудивительно, что жернова не шевелится. Вдалеке виднеются черденские леса. Черденские леса. Смотри, разлом, конечно же. Вот они, бесяки. Вай-бай-я. Смотри, еще здоровый какой. Бесяк, Смотри, какой, смотри, какой бес. Я ожидал увидеть скрюченного деда. Появилась прекрасная дева. Ну, это я да. И чем ты пожаловала в мою мельницу. В мою? А я не ожидала встретить разговорчивую нечисть. Я ученица Чернобайка. А ты а кто? Увидишь ли, Дева? Я непростой черт. Я непростой, черт. Знают меня под именем 13 брат. Храню селение, лес, а что такое ссади, мельницы вот этой скромную обитель. Все это я, незримый покровитель, к вашим услугам. Что за имя странное такое? Это имя мне досталось еще на заре мироздания. Он очень какой-то старый, наверное. Я осенний. расскажу тебе историю, как я его получил, если хочешь. До рассвета еще есть время. А -а -а, мельник. Что на мельнице забыл, чертище? А ты разве не знаешь, почему я здесь оказался? Я не знаю, если бы я знал что я ошибся в тебе. Почему-то я думал, что ты сильная колдона. На Мельнице явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на Мельнице нечистая сила? Нет креста, ругань Мельника. На Мельнице креста нет. От того ты и пробрался. Я ошибся? Неверно. Креста тут нет. Но okay. оказался я на мельнице низ. Я тут всегда и был. при а -а -а -а! жертва. И вот я и тут с такой слабой векшицей. Мне и говорить нечего. Да я откуда знал? Тебя я откуда забел. мне было знать эту информацию? Абсолютно неясную для меня. Еще не родился тот колдун, что одолел бы тринадцатого брата. Ну давай сейчас по... Давай. Давай. Я тебе сейчас при... О, пятьдесят пять. 55 здоровья, 13 защиты 13 всем союзникам Твою мать Снимает негативные Авдей 2 складное Давай чё Трава, траву могу заюзать Атакуем защиту Складное Во Складное Все, да? Так, так, так, да Пойдём 51. Очень сильно. Это что-то сильно. Сейчас посмотрим, как он там крыльями замашет, когда я разыграю. Сейчас мне карты выпадут нормальные только. Чёртова дюжина. Что это значит, чертова дюжина? А, он сейчас будет использовать коготь брата. 6, x2. Два раза по 6. Это много. Увеличивает на 2, руда. Так. Так, давай раз, два. Увеличивает на два. Руда, два. Три рабы. Рабы использую. Защиту буду растить. Нужно много защиты. Он сильно бьет. Защищено, было написано. Защита у него-то дохера в натуре. Ооо. Порчу. Снимает негативный статус, но у меня его нет. Зверение увеличивает на два. Руда. Рабы раз снимать негативный статус. благословения Два защиты, два этой говны. Давай так хотя бы. Так хотя бы. Порчу я закинул. Типа, сквозь защиту должно работать. Это сильно, блин. Это сильно. Это сильно. Шесть. Прикинь. Шаришь. Травы. А, восстановить 5. Один предмет вход могу использовать. Мало. Мало. Снимает негативный статус. А, слово стоит заговорить три хода. и влияние на другие слова. Например, складные. Замок. Крепкая. Три. А, порчу обязательно. Давай. снимать негативный статус. Два к здоровью. Прибавляет. Авделая используем. И... Что это такое? Ну попробуем. Что такое замок. Замок, замок, замок. Посмотрим. Порча плюс три. Замок благословения что-то там сгорело, у меня не получилось, блин. думаешь, сможешь отдать? У меня все получится. Не у меня, меня все, блядь, получится, все. Восстановить 5. Мне нужно восстанавливать Снимает негативный статус, x2. А, 5 защиты. Что это такое? Защита заговора. Количество ходучих ингредиентов остается в заговоре. Слово остается в заговоре. А, не знаю. Всем ко всем противникам. Слово остается в заговоре крепкое. Один, один ко всем, один всем противникам. А зачем оно такое? Так, негатив, О, негатив, негатив. Так, О, руда. Чего вот это? Крепче камня. А зачем? Крепкая один всем противникам. Зачем мне такая карта вообще? Я не знаю, как его убить. Он меня сейчас просто увалит с удара с одного. Плюс 2. Ход нечистый сил. Это какой-то кошмар какой-то. Как его убить-то? А, чертова печать. Что он сделал сейчас? Скажет мне кто? Когать, быка самовара. По... Чертовый так и зач... а, запечатывают случайную страницу. Ходов по завершению. Уразы, уразы, порча. Благословение 2. А, ко всем. Так. Однозначно берем порчу. Однозначно берем благословение. Рабу берем. Траву кушаем. Есть такое. Давай, отправляемся Беч. Вот у него 6 уже. Благословение открыто для нас Ход нечестивого, вот и демон подоспел 31 хп, у нас 9 осталось Защита разбита, Дровоч полная Узы, Авделай Авделай а, Что мы можем? Руду использовать У него тем временем, короче, у него еще 5 висит говна На нем То есть мы, по сути дела, прокляли его Проклятие будет отнимать еще какое-то время Все дерьмо 10, 9, блин, надо было траву съесть я ее съел Тяжело, тяжело. Силен, бобер. Так, это закрыто. Это слово прочитать нельзя. Уразы нельзя прочитать. Порча ко всем складное. Игла. Давай, уразы, порчу, игла. Отставить. У него еще 4 висит. Давай уразы поднимем. Урон заговора 8. Так. так, так, так. Я надеюсь, мне хватит. Потому что он сейчас... Или он сейчас просто бахнет себя? Не понимаю. Плюс один. У меня 13. У него атака 12. Так, вот так. Да! Не давай! Давай! Сюда, бля! Сюда! Давай! Блин, у меня 13, короче. Он сейчас будет атаковать. 6 на 2, 12. Крепкая. Крепкая. Uh, крепко всем противникам порча порча еще висит давай используем используем 4 это 8 крепче камня противником крепко что-то там у меня должно хватить uh, у меня останется один Хп у него три у меня один даже сыть нет во он сдох у него проклятие усело мать твою Сюда, бич! Сюда! Убил! Так, Егори, батюшка. Складное благословение. Х3. складное увеличит количество ключей в книге. В следующем ходу на один. Ключей в книге. Крепкое, одно складное. Нава. Давай вот это. Вы находитесь на экране умений. Здесь можно открывать новые колдовские способности с помощью меню. Вы можете зайти сюда в любой момент. С каждым уровнем вы увеличиваете здоровье, получаете очки умений, которые необходимы для открытия новых способностей по мере повышения уровня. В вашу стаю будет слетаться все больше бесов. Некоторые способности открываются автоматически при достижении необходимого уровня. А, и что мне это надо выбирать что-то? В словах на один. защиту в словах на один. Колдовское умение, позволяющее заменить одну карту на козырную. Количество ключей в заговоре на один. А я это выбираю, все че-чего? А, нет. Ну и ладно, мне это не сильно так. Умение. А, это умение и есть, да? Это умение и есть, бесов у меня пока нету. А, подожди, вот я могу выучить. А, соответственно, это все у меня пассивка. Черная знаткость. Выучить. Увеличить количество надеваемых предметов на один. А, Цена в магазине снижена на 10. Увеличивает количество используемых предметов вход. Крестьяне приносят на 10% больше в своих гостиницах. Во, выучаем. Ага, согласись, это хорошо. На 15 больше еще. Так, в вещах мы смотрим. А, чертов палец, который у меня есть, свечи. Накладываю 3 в первом ходу. Это, это, это, это же здорово, это замечательно превосходно. Все. 666 опыта, новый уровень. Плюс 5. Брат исчезает во всколость черного пламени. Кажется, как мы уделали, уработали. другим, и дышать стало легче. Через несколько ночей черти вернутся и продолжат работу. На то мельникам был сделан зарок. А вот когда они начнут беспокоиться вновь, неизвестно. Но вот это так вот. Забота. Что ж, мои дорогие, вот это было сильное приключение, и Нистова прекрасное прохождение от меня ни разу не умер, ни разу не умер от этого черта, как в бане подменяют глава первая. А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницы. Что, дорогие друзья, ставим вот эту часть игры на потом, на следующее прохождение. А на этом моменте хотелось бы сказать огромное спасибо за просмотры, дорогие друзья. Вы были со мной от начала до конца нашего канала. Канал становится все больше и больше, просмотры немножечко растут. Единственное, что хотелось бы, так это попросить вас быть более отзывчивыми. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу наших с вами прохождений. Ну и вы были на канале Йова Гейм, всем пока, Буси.